Рассмотрим, например, процесс подачи служебной записки на командирование сотрудника. Для этого на странице в меню верхнего уровня выберите пункт «Служебные», в меню второго уровня – «Служебные записки», далее нажмите на кнопку «Плюс». И выберите кнопку «Создать служебную записку». Открывается электронная форма документа. Рекомендуем начать заполнение служебной записки сверху вниз. В поле содержания напишите обоснование необходимости направления сотрудников в командировку. Важно, для оформления сотрудников в командировку, необходимо обязательно выбрать вид служебной записки о командировании. Выберите из выпадающего списка в поле работники, одного или нескольких сотрудников, которых необходимо направить в командировку. В поле «Город» необходимо найти пункт назначения. Выберите его и нажмите кнопку «Ок» в нижней части страницы. Академическую мобильность необходимо выбирать в случае командировки с целью обучения, повышения квалификации, переобучения или участия с докладом в научной конференции в другом образовательном или научном учреждении. В согласующих появится начальник управления по работе с персоналом. Важно, приказ на командировку оформляется не менее чем, за три дня до ее начала, поэтому это нужно учитывать, при заполнении поля дата отъезда. Также заполняем дату приезда, сумму расходов и источник финансирования и связанные с ним аналитики, откуда будут списаны денежные средства на командировку. В блоке согласования перечислен список согласующих документ. При этом в нашем случае указано несколько сотрудников с должностью специалист УПРП, а это значит, что ваш документ может согласовать один из указанных сотрудников. Если у вас есть возможность указать документ основания, либо документ, имеющий отношение к данной командировке, то выберите данный документ в выпадающем списке в соответствующем поле, документ основания либо связанные документы. Если есть необходимость, приложите дополнительные файлы, а также вы можете по кнопке загрузить из шаблона скачать файл для оформления исполнения замещения другим сотрудникам. Из выпадающего списка в блоке решения выберите пункт «Отправить на согласование», также доступна кнопка «Аннулировать документ». После выбора решения нажмите на кнопку «Ок» в нижней части документа.